Привет! Меня зовут Андрей Бутин. Я сейчас расскажу тебе о том, как при помощи такого инструмента, как Starbucks, который я лично использую в своем построении своего бизнеса, можно увеличить твои продажи, в том числе для развития твоего личного бизнеса с компанией LR. Для начала расскажу тебе о том, какие здесь есть преимущества у данного метода и какие задачи он может помочь решить. Во-первых, это бестрессовый метод работы. Тебе не придется бегать, впаривать или втюхивать продукт, потому что здесь вся работа поставлена в виде анкетирования. Следующее, это возможность очень хорошо расширить свой список контактов. Люди принимают решения на основе своих ощущений, и поэтому данный метод как-никак поможет тебе найти таких своих лояльных клиентов и будущих партнеров. Дополнительно, данный метод принесет быстрые живые деньги с продаж, сформирует твои личные товарооборот, а также крепкую уверенность в качестве нашей продукции компании LR. Рассмотрим несколько таких этапов работы. Первый этап будет заключаться в том, что ты будешь звонить кандидату с предложением протестировать и оставить свой отзыв на парфюмере от компании LR. Второй этап ⁇ это встреча с данным кандидатом и, соответственно, передача набора. На второй встрече осуществляется уже возврат набора и анкеты. Также берется обратная связь. Следующий этап, это уже третья встреча. Соответственно, возврат каталога и предложение возможностей лотереи. Ну и заключительная встреча, это передача заказа или выигрыша в лотерею, если таково была. Как ты видишь, этапов может быть много. Поэтому данный метод ориентирован на то, чтобы выстроить долгосрочные и теплые отношения с клиентом или будущим партнером. Разберем подробно все этапы. Итак, этап первый. Это звонок кандидату с предложением протестировать продукцию. На данном слайде ты можешь увидеть весь алгоритм звонка, весь шаблон звонка данному человеку. И при этом есть несколько вариантов. Первый вариант – это звонок знакомому человеку. И второй вариант – это звонок человеку уже по рекомендации. Можешь его себе заскринить или переписать. В данном случае шаблон звонка звучит следующим образом. Привет! Важно очень представиться. Звоню на минутку. Есть ли время? Звоню по делу. В следующий момент нужно учитывать то, что разговор должен быть не шаблонным. Он должен быть звучать естественным и при этом быть очень коротким. Основная задача это сказать о том, что вы начали сотрудничать с компанией и проводите сейчас такое мини-анкетирование. И, соответственно, чтобы собрать вам 100 отзывов о мужской и женской линейке элитной парфюмы из Германии, вам необходима его помощь. Затем вы спрашиваете, как он смотрит на то, что если вы привезете ему данный набор ароматов домой. Он протестирует, оставит отзыв в анкете. И, соответственно, нужно указать обязательно, что данный метод он абсолютен, бесплатен. И его это ни к чему не обязывает. И, соответственно, дожидаемся его согласия. Если это звонок кандидату, который является уже по рекомендации, то звонок звучит примерно следующим образом. Алло, Мария, добрый день. Возьмем к примеру. Представьтесь, обязательно представляйтесь. Меня зовут Андрей. Обязательно скажите, от какой общей знакомой вы звоните? То есть, кто именно дал номер телефона данного человека? Спрашивайте, удобно ли говорить? Затем объясните кратко, что ваша задача собрать 100 отзывов об мужской и женской линейке элитной парфюмы из Германии, и что уже ваша общая знакомая попробовала его и ей понравилось. Сделайте предложение о том, чтобы привести набор ароматов для тестирования данному человеку домой или куда ему удобно, и ждем согласия. Следующий этап это уже непосредственно сама встреча. И передача продукции. Не забываем о том, что встреча проходит и встречает у нас по одежке. То есть, это поэтому нужно выглядеть приятно, ухожно и по-деловому. Возможно, это не должен быть какой-то там деловой костюм. Это может быть свободный стиль кенджуал. То есть, ваш повседневный стиль одежды. С акцентом на удобство и практичность. Но ни в коем случае не в грязном заляпанной одежде и чистой обувью. Важно понимать, на встрече именно первые 15 секунд человек подсознательно будет принимать решение о дальнейшее с вами сотрудничестве или не сотрудничестве. И поэтому нужно выглядеть так, чтобы вам лично самому захотелось с собой иметь дело. И обязательно используйте наш парфюм. И важно, чтобы ваш инструмент такой как Star Мини-бутик тоже был, выглядел на все 100. В данном этапе вам нужно продемонстрировать ваш набор Старбокса и альбом. Если таковой, конечно, имеется, сообщить задачу на ближайшие сутки. Вы говорите, что оставляйте данный набор на сутки. И задачи человека прослушать ароматы в альбоме. Понравившийся нанести себя на себя из пробника, затем заполнить анкету и соответственно оставить отзыв. Следующий этап это уже нужно показать самому, саму анкету, чтобы человек понимал, какие отметки где ставить. И важный момент, нужно пояснить человеку, что если человеку понравится продукция, то вы будете ему признательны за то, что он сможет порекомендовать какой-то еще своих знакомых. Нужно подсказать, что ароматы на запястье не нужно растирать, в чего будет букет ароматов, может неправильно раскрыться. И человек тогда неправильно поймет аромат. И договориться о том, где и когда вы сможете забрать свой набор уже через сутки. Вторая встреча. Это возврат набора и анкеты. Предварительно созвонившийся с кандидатом, вы приезжаете на то место встречи с человеком, где вы до этого договорились. Внимательно выслушиваете его что ему понравилось, что он может сказать, а насколько стойкий парфюм, насколько ему это все это понравилось, проверить правильность заполнения анкеты полностью. В следующий момент нужно попросить рекомендации, написать 2-3 телефона своих знакомых, кто также мог бы протестировать наши наборы. И обязательно в конце задайте вопрос, интересно ли человеку узнать о других линейках продукции компании LR. Соответственно, если да, Тогда передайте каталог и договоримся о следующей встрече. Если нет, благодарим за помощь в тестировании и предлагаем поучаствовать в лотерее. И каким образом проводится здесь лотерея. Этот момент мы проходим уже на четвертом этапе. Если да, то принимаем заказ тот человек, тот человек, что выбрал из каталога. Если нет, говорим. Про лотереи следующее. У нас в компании каждую неделю проводится розыгрыш призов и подарков. Как ты смотришь на то, чтобы твой номер телефона поучаствовал в розыгрыше? Вы знаете, абсолютное большинство людей готовы участвовать в розыгрыше, так как это ни к чему их не обязывает, и это увеличивает шансы получить какой-то подарок в обмен на их согласие. И следующий этап: если человек не задал, не сделал заказ, а всего лишь согласился на участвовать в ротшире, то этому кандидату через неделю можете позвонить и сказать: тоже, так, знаете, в свободной форме, слушай, тебе всегда так везет или только в этот раз? Твой номер или ваш номер, в зависимости от каком на каком этапе вы сейчас находитесь в отношениях с данным кандидатом, вы можете сказать: твой номер выиграл лотерею, куда можно привести подарок. А подарок это каталог и золотая дисконтная карта LR, которая дает скидку человеку 28% на весь ассортимент продукции. Основная задача, которая стоит перед работой с данным методом, это проработка в глубину, поиска необходимого партнера в бизнес. То есть по полученной рекомендациям мы можем по одной ветке спускаться вниз от человека к человеку до тех пор, пока не найдем того, кто заинтересуется именно бизнесом, бизнес-возможностью или желанием оформить дисконт. Это может быть 10, 20, 20 глубина, Чем лучше, тем лучше. Какие есть преимущества? Во-первых, это спонсировано целыми ветками. Скажем, вы дали набор протестировать лени. Лена порекомендовала Иру. Ира порекомендовала Олега. А Олег также дальше порекомендовал, ну допустим, знакомую Катю. И Катя решила попробовать себя в бизнесе с компанией ЛР. И таким образом вы можете позвонить Олегу Ире Ирене и сказать о том, что девушка по рекомендации Олега пришла в бизнес. И соответственно товарооборот под ней может существенно вырасти в ближайшие несколько месяцев. И таким образом данные кандидаты Лена, Ира, Олег могут, смогут получить существенную скидку на продукцию. И при этом страх потерять сильнее страха приобрести. То есть человек уже подогрет качеством продукции, а тут еще возможности получать деньги и дополнительные скидки. После того, когда он узнает, что его знакомая приняла решение стартовать, у него уже формируется большое доверие к предложению но и также это эффективный метод приумножения результата. О том, где приобрести альбом парфюмерии и где скачать анкеты для тестирования парфюмерного набора, вы можете узнать того человека, кто вас пригласил в бизнес. А вдруг у вас заинтересовал этот метод, и вы еще не являетесь партнером компании LR, но рассматривали для себя, новое направление в бизнесе и у вас появляются вопросы вы их можете их задать мне лично в фейсбуке инстаграм телеграме или на нашем информационном сайте нашей команды все адреса вы видите на этом слайде и хотела бы закончить такими словами парфюмерия от LR это необычное в привычном спасибо Спасибо вам. С вами был ваш Андрей Бутин.